показать как мы делаем обрешетку то есть мы ее не стыкуем на стропилах нигде то есть раньше он там поначалу делал как бы если длина идет туда-сюда вот один стык делал здесь на середине второй соответственно сокращал сюда ну и перехлест через одно ушло и этот вариант на самом деле хуже мы делаем сейчас просто вот пристыковали как идет так и идет друг к другу бац и все и прибиваем. Что мы получаем в этом случае? Мы не отпиливаем это, это у нас линии, то есть у нас гипс пойдет, будет прикручиваться именно по вот этим линиям. Мы получаем не в стык забитый, как бы на гвоздики, которые фигово держат на стыке, а полноценно, нормально тут есть древесина в одну сторону и в другую и спокойно стараемся ну, в середину грубо говоря забить. Затем я нарезаю по 130, но ну, у нас стропила идут через 120, Поэтому ставим накладку от сих до сих. То есть еще два гвоздя добиваются сюда, два сюда. И прибиваются вот эти хвосты. Нужно обязательно прибить к этой накладке, к доске. Почему? Потому что они будут иначе выворачиваться. Их нельзя ни в коем случае оставлять. но ну, не зафиксированными. Поэтому мы делаем вот таким образом. Тем самым, на самом деле, этот вариант, он получается более жесткий, более крепче здесь 4 гвоздя получается и ну, как бы в одной точке крепления полноценно защитие. и вместе они как бы сбиваются это намного жестче и по отходам то же самое примерно получится ну грубо говоря плюс минус одинаково на самом деле по расходу но только не надо тут вымерять вот эти вот расстояния где то вот тут стыканул стропила может уходить туда-сюда плавать немного мы так не делаем. То есть вот пользуемся такой схемой и все. Это без разницы. Будет тут гипс, будет тут МДФ под потолке. Без разницы. Мы уже сколько времени э, делаем. То есть если мы знали бы, что допустим МДФ, можно было бы просто прививать сбоку, грубо говоря. От следующей. Начинать от этой и продолжать. Ну, как бы вместо того, чтобы потом вставки. Но ну, мы в основном как бы здесь мы знаем, что гипс. Но мы уже привыкли вот так делать. То есть это простая схема. Юра прибивает. Я пока все подкаскиваю и все напиливаю, все кусочки и так далее, то есть у нас ну, как бы хорошо все идет здесь у нас будет люк, соответственно через него мы будем э, залезем наверх и будем укладывать вату так что вот так, пользуйтесь таким э, способом в принципе, не знаю, можете конечно сказать, что вы об этом думаете согласны вы с этим или нет, или вы все-таки считаете, что правильней отпиливать и перехлестывать, но на самом деле, я еще раз повторюсь, что это намного-намного больше времени занимает, а смысл не меняется, то есть жесткость здесь очень даже хорошая, если просто оставлять в один ряд, это да, я согласен, нельзя так стыковать, что просто как бы на одной как бы напилить вот эти все в размер и на ней со состыковаться, нет, это будет неправильно, то вот здесь у нас получается... Здесь два крепления, здесь два крепления. Накладка, еще два крепления, еще два крепления. То есть получается по четыре гвоздя на одну точку. Это чем. Это крепкие Гвозди используем вершонные. Вот для э, вот этой обрешетки и обрешетка, которая идет на межэтажном перекрытии. На потолок, грубо говоря. Вот тут мы используем вершонные гвозди. Везде остальные просто, э, во всех остальных случаях мы используем гладкие гвозди. Ну вот они накладочки таким образом прибиваются просто от одной стропилы до другой стропилы прибивается и хвосты тоже самое подравнивается. Видите, вот. они чуть-чуть начинают торчать и так далее. Вот и все избито. И получается так, что вот. Здесь два гвоздя, здесь два гвоздя Здесь два гвоздя, здесь два гвоздя И между собой еще они прибиты Турц -турц, И все а Потом спокойно мы можем вот по вот этой линии Гнать гипсокартон стековать. И все Таким способом Это и делается.